История игровых консолей весьма занятная вещь. Их развитие, основанное на конкуренции крупных компаний, привело к тому, что за какие-то полвека деревянная коробка с шестнадцатью простейшими играми превратилась в мощное сложное устройство, воспроизводящее современные игры с уровнем графики почти как в кино всего выделяет 9 поколений, последний из которых наступил в 2020-м, когда свет увидели приставки PlayStation 5 и Xbox серии X. И может случиться так, что это было последнее поколение для консолей такого рода. Сегодня мы поговорим о том, почему приставка для ТВ как игровая консоль становится неактуальной и что ждет игровую индустрию в будущем. Сразу говоримся, рассуждения наших хоть и основаны на вполне реальных фактах, все же скорее домыслы и предположения, чем реальный прогноз. Мы, конечно, не кричим о закате, эпохи консоли, но тем не менее отметим тенденции, которые так или иначе перевернут наше представление об основных игровых платформах через пару-тройку лет. Для начала окунемся в историю, чтобы отследить важный момент. Первым поколением консоли обозначает 1972 год и вышедшую тогда приставку Magnibox Odyssey. Она содержала в себе 16 примитивных аркадных игр и могла похвастаться, пожалуй, только тем, что подключалась к цветным телевизорам. Были и другие менее известные аналоги, но перечислять все не имеет смысла. Лучше перейти ко второму поколению и наглядно объяснить, что это за эти поколения и почему говорить о них так важно. Прежде отметим, консоли казались вас требованы у потребителя, а когда растет спрос, растет и предложение. Появились новые игровые приставки, и конкуренция между ними была неизбежна. Конкуренция порождала прогресс, каждая выходившая тогда консоль предлагала что-то новое и уникальное. А появившиеся ранее 8 приставки вроде Atari 2600 произвели настоящую графическую революцию в играх, по сути состарив все те устройства, что были ранее. Вот это состаривание станет ключевым процессом в развитии консоли. Когда один из разработчиков предлагает покупать консоль с настолько новой и крутой технологией внутри, что тот без слов выкидывает старую приставку на помойку. Наступает новое поколение. По крайней мере, так было раньше. Запомните эту закономерность, мы еще к ней вернемся. Приставка относится к старому поколению, когда уже не способна конкурировать с новым продуктом, не способна использовать те же технологии. В свою очередь, третье поколение консоли было тоже 8-битным, но использовала новый тип графики – спрайтовый, чего игры на ней были куда краше. Это тоже одна из основных особенностей консольной гонки вооружения наращивать графику в играх однажды это приведет разработчиков игр в тупик но случится такая оказия не скоро кстати у нас на канале есть видео эволюция компьютерных игр мы собрали топовые игры всех времен и сложили все в один большой ролик ссылка под видео поэтому с вас лайк подписка и написать в комментариях название любимой игры четвертое поколение отметила 16-битными приставками и опять же серьезным скачком в качестве графики отметим что с ростом производительности приставок росло и качество игр вместо обычных аркад по сложные гонки, симуляторы и даже стратегии. Пятое поколение встретило игроков 3D графикой. Выход PlayStation и Sega Saturn показал игрокам, что плоские игры остались в прошлом. Настолько сильного впечатления на геймера не казалось с тех пор ни одна технология, даже VR оказался не так крут. Еще бы, объемность игрового мира просто рушила шаблоны и меняла представление об играх на приставках. А вот выход шестого поколения сломал привычный уклад. Помните, мы говорили, для смены поколений новая консоль должна похоронить старую? Так вот, в этот раз, такого не случилось и по сути не случится больше никогда. Начиная с 1998 года консоли переходя в новое поколение лишь улучшались, усложнялись, но никаких революций не производили. Хотя попытки конечно были, но основные игроки в лице корпорации Sony, Microsoft и Nintendo плотно заняли рынок и перекрыли кислород новым проектом. С тех пор смена поколения стала знаменоваться выходом новых моделей PlayStation и Xbox. Идем дальше. Седьмое поколение. Выход очередных PlayStation 3 Xbox в 2006 году. По историческим меркам, буквально позавчера, эти консоли были весьма мощные и до 2013 года позволяли улучшать графику в играх и поддерживали новые технологии. Обратите внимание, что скорость развития индустрии с началом 21 века замедляется, так как разработка игр становится сложнее, дороже и многие участники консольных гонок покидают рынок, как например Atari. Меньше конкуренция, медленнее прогресс. Вышедшие восьмом поколении PlayStation 4 и Xbox One были сильно прокачанными версиями приставок из седьмого поколения, но худы беды выделялись на их фоне новыми задумками и потенциалом. Правда, ни о какой революции в гейминге речи уже не шло. На языке айфонов, если прошлое устройство называлось «пятерка», то новая 5S. Больше оперативки, мощнее процессоры, и видеокарта, новый дизайн, а еще на приставке можно смотреть видео. Все. И вот последние консоли девятого поколения, которые вышли в 2020-м. Они, безусловно, мощнее, настроены на то, чтобы воспроизводить сочнейшую графику в самых безумных разрешениях экрана. Поколение, которое позволит увидеть на своем экране больше полигонов, трассировку лучей, держать больше в подзагрузке те элементы, которые не успевают рассчитываться в Киберпанк 2077. Встает вопрос, а что дальше? Графика в играх, эксклюзивных новому поколению, на данный момент не впечатляет. Напишите в комментариях, видите ли вы разницу графики с трассировкой лучей и без. В новых играх все смотрится и без этого реалистично. Но если эту, назовем так, функцию внедрить в старые игры, результат на лицо Все становится объемнее, атмосфернее. В целом, да, краша, но вау-эффекта нет. Каких-то новых фишек или супертехнологий тоже. Не поймите неправильно, само собой, новые консоли технологичнее. Но на фоне того, как PlayStation 1 со своей 3D-графикой раздавила престаревших конкурентов на стыке веков, адаптивные курки геймпада и возможность игры в 60 кадрах выглядят, да никак не выглядят. Именно поэтому вполне уместен вопрос, а наступило ли это девятое поколение? Где то причина, по которой мы все резко должны, например, выкинуть Xbox One и бежать в магазин за Xbox Xbox x лишь только потому что новинки не будут доступны на новых поколениях а будет ли это новое поколение спешим заверить и утешить будет а вот каким давайте вместе пофантазируем посмотрим на мир игровых развлечений и постараемся отследить самые очевидные тенденции первое что бросается в глаза станет бешеный темп развития мобильного гейминга и если всего пять лет назад кроме совершенно примитивных аркад доилок на смартфоне играть было не вы что то сегодня там есть такие игры как call of duty Fab, Crossout, Fortnite. и что же обезьянно эти проекты. Правильно, они пришли на телефон с ПК. Да, это не полноценные игры, а лишь сторонние проекты, которые упрощены для слабых устройств. Многие даже являются кросс то есть позволяют играть в них как с телефона, так и, например, с ПК. И пока разработчики консолей пытаются привлечь к своему продукту аудиторию через эксклюзивные проекты, франшизы Call of Duty и на ПК, и на консолях, и в особенности, на телефоне приносит своему издателю бешеные деньги. А создатели телефонов, понимая популярность мобильных игр, создают смартфоны по мощности, обгоняясь ноутбуки 13 15 годов. Сейчас на некоторых игровых телефонах можно запустить и пройти какую-нибудь старенькую компьютерную игру. Если заметили, сейчас многие старые игры переносятся на мобильные устройства. И в этом есть суть. Еще вернемся к этому. Мобильный гейминг отвечает на потребности общества в досуге под рукой. Уже давно для того, чтобы поиграть, не нужно тащить домой игровую приставку и покупать для нее недешевые игры. Можно и в обеденный перерыв на работе зайти в прикольную стрелялку на телефоне и залипнуть на полчаса. Заодно закинув пару долларов разработчик на более красивый скин автомата вывод прост будущее за портативностью и доступностью игр в любое время мобильные игры это лишь один из примеров однако давайте теперь представим что смартфон это тупо небольшой экран с выходом в интернет как и многие другие слабые компьютеры переходим к облачному геймингу суть облачного гейминга в том что игра запускается на мощной машине с самым современным железом и через интернет транслируется на экран пользователя при этом управление совершает клиент через клавиатуру смартфон или геймпад своего устройства работки и вычислением занимается компьютер-сервиса. В идеале достаточно хорошего интернета и экрана почти любого разрешения, чтобы полноценно играть в абсолютно любой проект. Загвоздка только в том, что на сегодняшний день идеально работающих сервисов нет. Да, есть неплохие, с трудом позволяющие поиграть в компьютерную игру даже с телефона, но идеального игрового опыта пока не достичь. И все же, через несколько лет мы увидим революцию в этой сфере. Сейчас крупнейшие медиакорпорации заняты разработкой своих обычных гейм-сервисов, Например, Google и Apple уже заявили подобных проектах на своих кухнях. А это уже что-то дозначит. Значит, что облачный гейминг не безнадежен. И вполне может случиться так, что десятое поколение игровых консолей станет поколением, когда привычные коробки около телевизора станут не нужны, либо не Ведущие разработчики консолей либо ответят на запрос общества о доступности игр всегда и везде, либо будут забыты, а их места займут другие. Именно те, кто даст возможность играть в новые игры через телевизор по старинке, а при необходимости запускать ту же игру на телефоне через облако или как-то еще. Теперь давайте вспомним телевизионные приставки от Apple, Xiaomi и сотни других их аналогов. В каждом таком устройстве установлены марки для скачивания приложений и игр. И каких игр? В прошлом не каждый мог запустить у себя на компьютере GTA San Andreas, а тут Натя и еще с улучшенными текстурками, освещениями и переработанными объектами. Это вам о чем-то говорит? В любом случае посмотреть на это будет очень интересно. Лично наш прогноз таков: к концу десятилетия наше представление о играх на телефонах и приставках поменяется. Понятие эксклюзивности проекта для отдельной консоли пропадет, а играть в любимые игры можно будет не только дома. А что на этот что думаете вы? Пофантазируйте в комментариях, будет интересно почитать.